Пятница, 21 мая это новый семинар который я вот сейчас провожу ну и дальше ответ идет до да. елена уланова здравствуйте андрей андрей Здесь, конечно можно расскажите как с утра легче вставать вы так интересно рассказываете, какой энергии не хватает на прошлом вебинаре может дадите пару советов что чтобы не ходить с утра как зомби для того, чтобы раньше с утра вставать и для того, чтобы легче с утра вставать, необходимо раньше ложиться. Это как бы критерий. Также я вам хочу сказать, что человеку не нужно перед самым сном употреблять пищу. Делайте это за 2-3 часа до начала наступления сна. Дальше третье. А вы знаете, что существуют очень простые такие методы, которые позволяют человеку более комфортно вставать утром и чувствовать себя, в общем-то, лучше и вставать с большой энергией. Это определенный тип дыхания.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 Вот таких циклов нужно делать 10 15 20 30 40 там сколько сможете или засекать время 1 2 3 7 минут это очень простое дыхание но действительно очень успешно помогает человеку избавиться от плохого просыпания также запомните что перед сном не нужно смотреть фильмы на телефоне перед сном не нужно смотреть плохую информацию во время сна во время сна старайтесь, чтобы у вас было проветренное помещение, и перед сном не ешьте, старайтесь немножечко перед сном быть в проглой. В случае, если вы не можете заснуть, то вам хорошо принять душ, а также сделать 100 приседаний, или сделать 100 приседаний, после этого принять холодный душ, после душа обтереться еще и холодным полотенцем, после чего лечь спать. Это очень быстро поможет вам уснуть, и в общем-то с утра будет хорошее настроение. Поднятое количество энергии и так далее. А где можно... Ирина Левченко, здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, если можно, расскажите, ребенок выбирает семью, в которой родится, или все случайным образом происходит? Я считаю, что все случайным образом происходит. Никто нигде не имеет права выбирать. Его ставят туда, где считают нужным. Каждый духовный подвиг этой жизни заставляет человека попасть в семью, в которой ему будет плохо, для того, чтобы он развивал свои еще более духовные качества таким образом если вы родились в плохой семье в плохих обстоятельствах это говорит что в прошлой жизни у вас была хорошая жизнь о том что вы развивались духовно о том что вы были развитый человек и эта жизнь является способом заставить человека дальше продолжить свой путь духовно